Всем привет, с вами сегодня я на Кихол. Денис, тоже ютубер. Полетел. И Коли экстремау. Как и те, может быть в траву? Да? Прям туда? Да, вот откуда. Отсюда прям или он там? Ты чё, больной отсюда туда? Ты хоть уточняй. Я не такой фиг Посмотрите на вот этот первый трамплин. Ну вот тут? Да. Там приехашь? Там самое удовольствие для меня трамп. Подожди, тр... там седьмая я вот куда. Опять зеленый горит. А это бывает, это с ним чепало. Пауза. Пауза. Пауза. Пауза. Вот если снивая, было бы Туда было бы вообще удовольствие ну, там, кошка... мы Пока на паузу. Вот едет Коля. Коль, да я тоже попробую. Пока на паузу. <смех> <смех> <смех> Потом посмотрим результат. <смех> на первую Аля, да. Ну да пусть таз Охуенно. мы не снимешь? Да ё -моё. Мы на паузу. Все на паузу. Надо ехать. Ребят, мы идем на новую локацию. Она находится, вон в той стороне. Мы пока на паузу, как туда придем, снова увидимся. Офигенно. А это Ребят, забыл сказать, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давай! Уу! Надо будет за за завод и это на это Все. в а а побольше разгон брать. Теперь что. где кулак тих, левый, тих. Узи, если... знает. Може ты зацепил, я даже не понял. Ну, не здесь. Значит. Наш друг. Короче, братва Ставьте вот это И подписывайтесь на канал Подписывайтесь ё -ш -ш -ш -ш. О, да ё Может и Колян Смотри, она ниже Колян, на машина, она ниже На сам фейно, за рулем с Миша вор яблок Он яблоки ворует